Блять, вообще мать, ебёна в роду! Даже один раз можно. Не, кстати, это, ты... я помню, мы когда в школу мы играли, там даже из запасных удалили за марш. Ну, Судей не, не понадобится. Вообще, даже на физкультуру в универе запретили ходить, ходить запретить, отчислили, отчислили, да. Занесение – личное дело. На работу нигде не берут. Волчи билет выдали. Это ты, который маслом сказал, да? Бля, они его сном тебе отпят. ты здорово! Тоже нормально. блядь. Ай, хорошо. Тут надо быстро. Конечно, на стул. На стул. На стул. На но На стул. На стул. На стул. На Бить, там, Куда Низ, Низ, опускай, хороший, да? Ну, бань, Блин, а не ой быстро когда... еще ничего нет они ворота. да и хорошо бегают это очень так есть да да да да да да да да да да ну, блин, ну, да так, да да вот да Правда, правда. Правда. Бой, да блин, знаешь а как это? Разучили. Вот какой мяч да? как, на ней, да? Марик, подмигни, подмигни, давники. Вот, вот, вот. Я в принципе об этом говорю. <соцентрический кашу> Чтобы не, не это, не обижал, не обижался никто никого. для того, ни для меня. <соцентрический кашу> А кто еще первое место занял? Бразилия, наверное, да? Это ведь команда, вот тут угу. А угу. еще кто второй? Дум... Нет, там еще не было финала. А, не было финала? Нет. Там там, не пахнет, но... Боже, Почему? меня повестка пришла. Сейчас прям? А? Сегодня. Вот, минут 20 номер. Саня. Чего? Кадачьи. Не знаю, мне 21-й своими Если возьмут, то... А ты сам играешь в команде? Как называется? Бразилия. Здесь? Ну да. Ну, да ты вот смотри. Да. <связь> Я его не вижу, не помню, оп, оп, оп. Может тренинг какой-то играющий. Ну, да. а? Просто а? <связь> <связь> Блин, Смотри, как это было, это Какая скорость, пизда, Что, Блин, вратарская зона, бля. Умри, умри, ладно. И какие-нибудь Пошел домой. Сколько времени, Не знаю, что. 4. 18.44. да.